Здравствуйте, с вами снова Георгий Ураган. И сегодня я вам расскажу о том, что 22 сентября этого года я наткнулся на статью в РБК «Как купить недвижимость за криптовалюту». За авторством Георгия Трушина, 5 у него респондентов. И я вас смею заверить, мой тезка Георгий Трушин вводит вас в заблуждение. Вот никак не купить «В России недвижимость за криптовалюту». Автор указывает, что, далее дословно, «российским законодательством такие операции не регулируются». То есть, вроде как, разрешено то, что не запрещено. И уже буквально через три строки мы читаем. «Согласно 259 ФЗ запрещается оплата услуг и товаров криптовалютой». Вот же прямое противоречие. «Позвольте». Юрист Улыбина сообщает нам о том, что покупатели, расплачивающиеся криптовалютой, несут риски. Позвольте вам не позволить, никаких покупателей, расплачивающихся криптовалютой в Российской Федерации за недвижимость, не существует на сегодняшний день. Единственный выход, который видит этот юрист – реализация криптовалюты и последующая сделка в рублях. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Никакой сделки в криптовалюте не существует при этом. Представьте себе, что сделка действительно происходит в криптовалюте. Чем чревата попытка провести подобную сделку? Вот я лично думаю, получается, что вы фиксируете, документально утверждаете, что вы обмениваете крипту на некую недвижимость, то есть расплачиваетесь криптовалютой. Давайте для начала спросим, а откуда она у вас взялась? Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Ведь вы получаете доход. Доказать источник, доказать ее возникновение, череду сделок, то, что требует от вас 259 ФЗ, вы не можете. Таким образом, вы по моему мнению, должны выплатить стране в полном объеме подоходный налог, потому что у вас практически произошла реализация вашей криптовалюты, которую вы купили неизвестно почем, так как вы этого доказать не сможете. Усы хвост! Ну, вот и мои документы! С другой стороны, я ума не приложу, как сам продавец будет добиваться налогового вычета. У него впереди тернистый путь. По оценке квартиры, по оценке этой крипты. Как сравнить вообще стоимость товара в виде квартиры со стоимостью товара в виде крипты? Я бы предположил, что сравнивать нужно вещи, хоть немного схожие, хоть немного подобные. Такой пример. Давайте сравним с вами. Стоимость готового дома, построенного, качественного, в поселке Петрова дания на участке до 20 соток, до 2000 квадратных метров, сегодня вполне сопоставимо со стоимостью 80-метровой квартиры в проекте «Остров», который будет строиться еще до 2027 года. Понятно, что такое сравнение при равных ценах приводит вас к мысли о том, что приобретать-то нужно сегодня Петрова Дания. А вот как сравнивать крипту и недвижимость, мне непонятно, и как же работать с криптой? Она очень волатильна. В считанные дни крипта может как вырасти в два раза, так и треть своей цены потерять. Это обозначает, что весь период времени до фактического заключения сделки стороны будут постоянно тратить время на всякие терки касательно определения стоимости. Стоимость у недвижимости стабильна. У крипты стоимость волатильна. Это уже совсем не покупка квартиры, Это покупка ради покупки. Даже в статье ясно указано, дословно читаю, цена лота не может быть сразу определена в криптовалюте из-за ее волатильности. 100% так. Вернемся вообще к статье. Здесь даже приводится порядок осуществления сделки. И я читаю полнейший бред. Пункт 1. Находим продавца который хочет продать за криптовалюту. КЦ. КЦ. То есть мы с вами выбираем, оказывается, не квартиру, а мы сначала определяем весь круг тех сумасшедших, которые очень желают поиметь всю вот эту нервотрепку, ищем продавца, именно желающего продать за криптовалюту. Вот как. А уже потом мы будем смотреть, подходит ли нам его квартира, что он там вообще продает. Так что ли? Самое странное Зачем вот он хочет продать за криптовалюту? Для каких целей, кроме геморроя на свою жопу, он хочет осуществить такую сделку? А у меня горло. Горло. Горло. И голова. И голова. Без, мозгов. Без мозгов. Можно, конечно, вашу квартиру ведь обменять еще и на грузовик помидоров. Но зачем? За окном вовсе не первобытный строй. Нам не нужен натуральный обмен. Существуют деньги, как мерило, ценности, стоимости товара. Но вообще, хотите дрочить, идите дрочите. Вторым шагом предполагается произвести проверку документов этой квартиры. Действительно ли квартира существует? Знаете, меня удивило, что это делается вторым шагом, но потом я понял. Проверять надо вторым шагом. Это справочку из психоневрологического диспансера. На что жалуемся? На голову жалуется. Проверять надо и не если с вами имеет дело, зачем он хочет осуществить сделку в криптовалюте, что его на это сподвигает. А потом уже можно и документы на квартиру, конечно. И вот, наконец, третий шаг. Мы смотрим саму квартиру. Как обычно в жизни бывает, человек смотрит квартиру, подходит она или нет ему, и потом уже он вступает в переговоры с собственником, проверяет документы и так далее. В нашей ситуации все наоборот. Выбрали вот этот короткий список сумасшедших, проверили у них документы, проверили, не мошенники ли они, действительно ли есть квартира, а потом, ну и что же за квартира там у вас? Явно человеку нужно шашечки, а не ехать. И вот мы приходим к сути, нам предлагается согласовать схему сделки. Как ни странно, никакая схема сделки настоящей статьей не предлагается и не рассматривается. Однако респондент подсказывает нам, что в договоре, Нужно указать обязательства сторон. Поздравляю, договор без обязательств сторон – это туалетная бумага. И финала апофеоз. Проведение взаиморасчетов между сторонами. Читаю дословно. После удостоверения нотариусом договора покупатель переводит криптовалюту. Почему, если нет? А рынок недвижимости, он имеет достаточно длинную историю. Историю, когда люди не получали деньги за продаваемые ими квартиры, когда покупатели расплачивались, а квартиру не получали. И вот в результате многолетнего опыта выработаны безопасные методы проведения сделки. И ведь дело не только в том, кто такой у нас продавец, что за объект, кто покупатель, если деньги, дело еще и, собственно, в оформлении правильном этой операции. Если вам интересно... Вы можете у меня прямо на канале, наберите Георгий, Ураган, Ячейка, и вы можете посмотреть 20-минутный ролик, который, если вы посмотрите дважды, вы примерно поймете, как безопасно провести сделку с недвижимостью через использование ячейки. Если вы оплачиваете безналичным путем, могут использоваться различные инструменты, и аккредитив, и скровый аккаунт, и так далее. Но безопасная схема расчетов при использовании криптовалюты у вас не существует. Если нотариус укажет, что ваша квартира продается и расчеты еще не осуществлены, не использована банковская ячейка, не открыт кредитив, то из регистрации вы получите сделку с обременением. И обременение будет осуществление вами, покупатель, факта оплаты. Вот мне интересно, и как же вы будете теперь доказывать Росреестру, что вы эту оплату осуществили? Да вот никак. Машинной им жены, дач на моем имени, у тебя нет. Ты голодранец. Таким образом, вы, покупатель, начинаете жить в квартире, у которой формально существует обременение ввиду несостоявшейся оплаты с вашей стороны. Сделку подобную я полагаю в будущем легко признать недействительной по причине того, что она имела характер безденежный. А испугались. Опять же, вы не можете доказать факта оплаты. У вас нет расписочки. А если у вас есть расписочка, то с вами, скорее всего, по расписочке рассчитались в рублях. Вот и не было сделочки с криптовалютой. Но в статье упоминается некий применяемый в мире NFT-протокол. Смею вас заверить, никакой NFT-протокол в Российской Федерации не применяется. Так что дождитесь, когда он сюда придет. Ведь дело в чем, мало того, что сейчас это нельзя сделать. Представим себе, что разрешат расчеты в криптовалюте. Я полагаю, что примерно полгода займет разработка тех безопасных механизмов и процедур, благодаря которым вы сможете в режиме текущего времени осуществить сделку с криптовалютой. А пока вы доказать факт оплаты документально не можете, у вас всегда существует потенциал что-либо продавец, а он при странный человек, хотел именно в валюте продать. Либо кредитор его, может быть уже арбитражный управляющий, к вам придет и сделочку вашу признает недействительной. И квартирочка ваша Вами столь добросовестно приобретённое отойдет в общую денежную массу для расчета с кредиторами. Вы, между прочим, скорее всего, даже в список кредиторов банкротящегося продавца можете даже не попасть. Прямо вам я заявляю. По состоянию на октябрь 2021 года продать квартиру за криптовалюту невозможно в Российской Федерации. Было бы возможно регистрации прав на недвижимое имущество не произойдет. Мы, кстати, вот направили сегодня запрос в Росреестр, где просим нам разъяснить действия в случае такой вот сделки. Было бы снято и это ограничение, знаете, ну 3-6 месяцев я бы дал на выработку безопасных инструментов, механизмов осуществления самой сделки в этой незнакомой нам пока обстановке. Вот в мире уже произошла сделка с недвижимостью, с оплатой биткоин. Провел ее кто? Основатель портала Техкранч. Зачем? До чистой воды PR В России девелопер М9 заявил цены в криптовалюте. Зачем он это сделал? Есть три варианта ответа. Либо он сошел с ума, либо он хотел запутать в конец своего покупателя. Либо, надеюсь, это правда вариант 3, он просто хайпанул. Мне очень жаль, что РБК пропускает вот такие бредовые материалы. Во-первых, ни о чем, во-вторых, лживо. Просто, видимо, Георгий Трушин, автор этой статьи, тезка мой, тоже хайпанул, в свою очередь. На этом все. Спасибо вам. А информацию о том, что же нам ответил Росреестр касательно регистрации сделок в криптовалюте, я до вас доведу. Спасибо. С вами снова был Георгий Ураган.